Здравствуйте, я Саватеев Михаил, и я хотел бы разобрать еще одну задачу с регионального этапа, но уже чуть посложнее. Значит, условия даны n чисел. И известно, что вот даны n чисел. N чисел. Известно, известно, что сумма квадратов любых трех из них меньше, чем 3 миллиона. И вопрос, при каком наибольшем N это возможно? Uh, замечу, что раз квадраты, то числа могут быть отрицательные. Вот. Хорошо. Давайте посмотрим uh, сначала только на положительные числа. И, допустим, у нас... Возьмем второе по величине число. Допустим, оно хотя бы тысяча. То есть, вот, второе по величине — это тысяча или больше. Тогда... А, я еще забыл сказать одно условие. Эти uh, n чисел... Между ними разница должна быть хотя бы 10 между каждыми. Вот. Тогда первое по величине число должно быть хотя бы 1010. Вот. И заметим, допустим, мы хотим поместить как можно больше. Но сначала я приведу пример. То есть какой пример? Мы берем, ставим 995. 985 и так далее, тут еще есть 1005 вот, и так далее 5, и потом то же самое с отрицательным, минус 5 и так далее, тут минус 1005, и их тут э, ровно, ну, сейчас посчитаем сколько, значит, сколько же тут чисел, э, значит, положительных столько же сколько отрицательных посчитаем сколько положительных они от 1005 до 5 э, то есть это то же самое что если бы они были от 1000 до 0 и значит их 1001 штука вот ну это то же самое это как можно понять легко если например числа от 0 до 2 то их 3 э, штуки 0 1 и 2 вот и значит но заметим, что они идут с разницы 5. Они идут с разницы 10, поэтому на самом деле вот это 0 лишний. И их 101 штука. Вот. И столько же отрицательных, значит, всего их тут 202 штуки. Хорошо. Дальше. Посмотрим на третье по величине число. На третье, а не на второе, я тут наврал. Вот. Допустим, оно 990 или больше. Тогда заметим, что второе по величине число должно быть хотя бы 1000, а первое по величине, соответственно, хотя бы 1010. И легко заметить, что 990 в квадрате, Плюс 1000 в квадрате, плюс 1010 в квадрате — это уже больше, чем 3 миллиона. Ну, просто потому что если мы раскроем скобки, тут получится разность квадратов, тут сумма квадратов. И у нас члены, которые 2 на их сократятся, а десятки в квадрате останутся. Вот. И, значит, у нас вот это число должно быть меньше, чем 990. И то же самое работает с отрицательной стороны. Значит, третье увеличение число должно быть э, хотя бы э, максимум 989. Э, а, соответственно, с другой стороны получается минус 989. Ну и давайте посчитаем, сколько чисел можно запихнуть вот в такой диапазон. Э, значит, э, можно заметить что так как в диапазон э, с 990, ну давайте напишем вспомогательный диапазон э, с 990 минус 990 по 990. Вот. Числа идут с разницей в 10, поэтому можем считать, что числа идут с разницей 1 и смотреть на диапазон с минус 99 по 99. И тут уже нетрудно догадаться, что их тут э, 199 штук. Потому что э, положительных от 1 до 99 и 99, отрицательных тоже 99 и еще 0. Вот, значит, их тут 199 максимум. И еще у нас есть э, два с одной стороны и два с другой. Все, получается 203. Но вот тут их 199, при этом мы взяли диапазон избыточный. На самом деле у нас диапазон с 989 по минус 989. Поэтому на самом деле 203 нам не получить. Значит, цвет будет меньше, и он максимум 202. Но 202 мы уже получили. Вот и все.